Всем добрый день, дорогие друзья. Это КФУ Live. Мы продолжаем серию прямых эфиров, посвященной приемной кампании в Казанский федеральный университет 2023 года. И сегодня у нас вновь в гостях Институт геологии и нефтегазовых технологий. Долго времени тянем. Представлю гостей, которые сегодня у нас на эфире. Андрей Анатольевич Терехин, заместитель директора по практикам и взаимодействиям с работодателями. Андрей Анатольевич, как всегда, рада вас здесь видеть. И сегодня у нас еще два новых человека, два новых представителя этого института, Диляра Мтеголовна-Кузина, старший научный сотрудник. вам Добрый день. А также Булат Газизулин, студент третьего курса. Булат, тебе тоже большой привет. Рады, что вы нашли время к нам прийти в очередной раз. Уже, наверное, без вводного слова продолжим о том, говорить о том, о чем мы говорили ранее. Сразу же по вопросам пойдем. Первый вопрос у нас — это научная деятельность. Какие есть возможности для студентов в этом направлении? Хорошо, отличный вопрос. отличный вопрос. Ребята, добрый день. Все, кто присоединился к этой трансляции, кто будет нас смотреть, мы рады вас всех приветствовать на этом эфире. И хотим рассказать о нашем институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета и о том, какие возможности вы можете получить, придя к нам учиться и, соответственно, работать дальше по выбранной профессии. Здесь мы, конечно, сейчас расскажем о научной составляющей, это очень важно и интересно, однако хочется вначале дать такую вводную часть о профессии диолога в целом. Мы понимаем, что в связи с отсутствием такого предмета в школе диология у вас нет полного понимания, чем же вы будете заниматься. И Имея большой опыт общения со школьниками, я вот точно могу сказать, что большинство представляет геолога как человека с бородой, с рюкзаком, в полях по полгода, дома не бывает. Вот это не совсем так. Это вот частичка профессии геолога. Вот. Наша профессия настолько широка и многогранна, что каждый из вас может найти в ней место. Если вы любите действительно много путешествовать, быть много в разъездах, в экспедициях, Конечно же, вы можете поступить к нам на профиль «Геология», и ваша жизнь будет наполнена экспедициями, полями, полевой романтикой. Если вы считаете, что это страшно, это вам не подходит, вы хотите другой жизни, и это профессия геолога, вы поступаете на профиль «Геология нефтегаза», «нефтегазовое дело». Гидрогеология, инженерная геология, и работаете в городе. Как вы представляете себе, ну вот вполне офисная работа. И это тоже геологи. Они тоже решают важные для страны задачи. И в целом наша профессия связана, конечно, с ресурсным потенциалом нашей страны, нашей Родины, с добычей энергии источников для генерации энергии и первичные источники для генерации энергии это все-таки полезные ископаемые. Сейчас это углеродные ископаемые, это нефть и газ. Будущее за природным газом. Мы так считаем, на ближайшие 100 лет будущее генерации энергии это использование природного газа и всех этих составляющих. Поэтому наша профессия она обеспечена потребностью экономике и э, профессия геолога, она еще долгое время будет, отстав... будет оставаться востребованной в нашей стране. И э, после школьной скамьи, после школьной скамьи конечно же, вы можете окунуться вот в студенческую жизнь, которая будет наполнена и научными исследованиями. У нас для э, школьников э, и студентов... Э, Ряд научных проектов действует, очень интересных научных проектов, которые позволят вам самореализоваться. Начнем со школьников. Для школьников есть пул научных проектов, связанных с тематикой палеоклимата, с, тематикой, с нефтяной тематикой, с геофизической тематикой. Мы сейчас все эти темы раскроем и, наверное, свяжем их с профилями подготовки нашего института. Эти проекты реализуются целой большой командой, поэтому вот мы собрались здесь все вместе, чтобы об этом вам в том числе и рассказать. И сейчас мне хочется передать слово вот Деляну Тегуеву, которая активно работает как со школьниками в научных проектах, так и со студентами, чтобы рассказать об основных проектах, которые вы реализуете. Спасибо большое, всем добрый день, рада вас приветствовать здесь. С удовольствием расскажу про те проекты, которые мы реализуем, что мы делаем, с кем работаем. Хотелось бы только, наверное, добавить то, что вот Андрей Анатольевич немного, наверное, разделил, так сказал, что у нас есть полевики, а вот инженерная геология там, и все прочее, да, там, скажем, в кабинете сидеть. Нет, вот я сама геофизик по образованию, и слава богу, и выезжаю в поля с удовольствием, да, но они, конечно, не по полгода длятся. И также занимаюсь лабораторной работой и интерпретацией результатов, то есть это такая смесь, и полевых работ, работы в лаборатории И также поездок каких-то да, на конференциях, когда ты знакомишься с научным обществом Слышишь идеи, то есть свои какие-то научные работы, показываешь, что ты сделал В общем, многие, так скажем, мои друзья даже говорят Возьми меня к себе на работу, пожалуйста, потому что у вас очень круто так, начнем, наверное, со школьников. Андрей Анатольевич сказал, что мы работаем со школьниками, это действительно так, вот уже несколько лет мы, по крайней мере, я в этой команде только несколько лет, наверное, Андрей Анатольевич уже побольше, проводим исследования со школьниками. Наверное, самым интересным, что можно рассказать, это мы называем проект «Космические пришельцы», мы изучаем с детками внеземные объекты. К внеземным объектам мы привыкли к таким, как метеориты, допустим, да, Но мы идем дальше, мы изучаем очень маленькие частички Которые собираем на крыше, которые называются микрометеориты То есть в основном школьники, конечно же, в восторге, потому что э, Они не знают, что можно вообще что-то кроме наземных, вне, земных веществ изучать Там, скажем, пород, объектов, да так вот, мы с ними смотрим в микроскоп, они идут в настоящий лаборатор. Ну, имеется в виду, это не только какой-то описательный, да, что они находят там материал, поэтому откуда прилетают, какого состава бывает. Они приходят в лабораторию, они видят материал, они его трогают, так скажем, они отбирают частицы, которые дальше будут анализировать. И мы здесь работаем не только, так скажем, в институте, мы также используем другие структурные подразделения Казанского федерального университета. Вот мы ходим на электронный микроскоп. Но это что-то для них вообще нереальное, когда ты говоришь, что вот электроны идут, и ты можешь посмотреть. То есть, по мне, так детям вот именно то, что это что-то, может, волшебное, потому что это не обычные объекты, им очень нравится. Следующий этап — это уже работа со студентами. Студенты у нас работают в лаборатории, то есть каждый год у нас есть студенты, которые выполняют, допустим, не только свои... Курсовые работы, да, которые у них идут по программе. А также у нас студенты выполняют свои какие-то научные исследования в рамках наших проектов. Если они работают не только с тем материалом, который заложен по учебной программе, то есть мы даже их трудоустраиваем, и они параллельно то есть и работают, и получают новые знания, и не отстают в учебе. То есть это вот такое ассимиляция что-ли всего и им хорошо и нам хорошо то есть какую-то работу допустим мы не можем выполнять они нам помогают не всегда допустим это работа по учебной программе что-то новенькое может быть ну то что расширяет их кругозор допустим вот про поля климат говорили мы тоже занимаемся поля климатом. студенты в основном у нас которые работают изучают озерное отложения то есть на то, как изменялся климат в прошлом, какие факторы на это влияли. Также мы сами занимаемся не только вот мелким космическим веществом, также мы занимаемся изучением метеоритов, то, что тоже <со> в основном студентов вводит восторг. Вот мы делаем там классификации, то есть какие-то химические, физические свойства изучаем. И очень рады, когда приходят студенты такие, Любознательные, которые готовы к новым каким-то открытиям И даже иногда они нам дают наводки А может, вот это попробуем сделать? То есть здесь подход тех, кто... Мы же более закостенелые, получается, мы знаем, что вот так надо работать а они ничего не знают, так скажем И они говорят, а может, вот так попробуем? И получается действительно что-то новые пути искать решение проблем — Инновационные решения, да? — Да, получается? скажем так, на инновационные, да, студенческие Поговорим еще о школьниках. Андрей Анатольевич, вы сказали, то, что нет в школе определенного предмета, как геология. И вот такой вопрос возник. А все-таки какие есть в школе, получается, смежные предметы, которые все-таки как-нибудь затрагивают такую тему, как геология? Через что можно узнать, например, школьникам? — Спасибо за вопрос. Прекрасный вопрос. Конечно же, это география. Самый близкий к диалогии и к нефтяной идеологии предмет это все-таки география, физическая география. Мы считаем, что в современной общеобразовательной школе проводники наших знаний это вот предметники-географы. И у нас есть целый механизм, целое направление взаимодействия со школами, с учителями географии, чтобы донести до ребят какие-то вот более расширенные идеологические знания. И мне еще хотелось бы добавить, все-таки развивая вот, э, первый посыл научной составляющей работы со школьниками, то что мы делаем проекты такие вот э, вертикально интегрированные, в том смысле, что на одном проекте у нас может работать и школьник над своей проектной работой, может работать и студент, выполняя свою курсовую или дипломную работу, и руководит этим наш преподаватель, наставник. Вот такой вот наставнический проект, который дает максимальный эффект, максимальный результат. Здесь есть как и вот вертикальная составляющая наставничества, так есть и горизонтальное общение школьника и студента. Вот. Это, это вот, э, изюминка вот таких проектов, потому что школьник и студент находят общий язык гораздо быстрее и у них действительно генерируется новое знание, новый, новый подход, какой-то необычный подход, который может наставник на первых порах кажется действительно нереальным, неестественным, а потом что-то из этого находится и что-то что из этого получается. Также у нас есть проекты, вот э, мы сейчас обсудили более фундаментальные проекты, есть и прикладные проекты, это связано с нефтяной тематикой в области нефтегазового дела, это... Э, в области создания специальных таких вот реагентов, которые помогают добывать нефть, то есть которым павы, муны. Вот. То есть мы работаем над различными методами увеличения нефтеотдачи. Это актуально для промышленности, вот, это актуально для компаний, индустриальных партнеров, и школьники тоже подключаются к этим проектам. И, подключаются не только вот, э, виртуально, но вполне реально они приходят и работают в лаборатории. То есть вот это вот видят, вот это вот э, непосредственно участвуют в проведении экспериментов, делают руками, делают этот проект в том числе руками. Вот, то есть разный пол от прикладных проектов до вот фундаментальных. То есть вот, вот этих земных достаточно задач, которые решают производственные вопросы какие-то, до освоения вот этих космических буквально задач. То есть все, что связано с низным веществом, что так или иначе связано с геологической наукой. Потом геология очень широкое понятие. Вот, и э, если вы хотите узнать больше, у нас есть для вас, э, дорогие ребята, информационный ресурс. Это группа ВКонтакте, она называется YouTube. Там выкладываются полярные материалы, выкладываются различная научно популярная статьи активности, игровые активности, квизы, викторины, онлайн-лекции. И как раз продвижением этой группы занимаются у нас ребята, которые были школьниками в свое время, были на той стороне, сейчас они уже с нами вот здесь, в институте геологии, на другой стороне, можно сказать, и помогают вести эту группу. То есть вот там провели ребрендинг, если вы туда зайдете, посмотрите, она сильно изменилась. Один из этих ребят как раз вот Булат, вот Булат, может быть, вот как раз расскажешь об этом поподробнее, какие-то занятия есть и прочее. Всем добрый день. Хочу сказать то, что в рамках подготовки, например, к компятным каким-то этапам мы как раз-таки проводим лекционные занятия. Мы проводим лекционные занятия ну, каждую среду, вот. мы выкладываем актуальный материал. И всегда стараемся, чтобы участник, ученик смог доступно изучить наш материал. То есть не было такого, чтобы школьник не мог это понять. То есть мы через себя пропускаем, как школьник, каким мы были ранее. И стараемся как раз-таки актуализировать и вот преподнести в таком доступном материале. Вот это одна из таких направлений нашей деятельности в рамках такой образовательной. Вот. Хорошо, продолжим дальше по вопросам, вернемся в проекты, то есть хочется углубиться в эту тему, чем именно занимаются студенты и в каких конкурсах они, например, могут участвовать с этими проектами, то есть, как это правильно говорить, обрабация своей работы, своей квалификации, что они получили на этих проектах, как это у них происходит? В целом, они могут участвовать во всех активностях в России и за рубежом. Когда работа, когда проект выпал настолько, что его можно где-то презентовать, ребята могут участвовать, во-первых, в конференциях институтских и университетских. Одно из наших сообществ студенческих научных, которое называется КФУ Student Chapter, вот, это такой вот, такая секция большого всемирного профессионального сообщества инженеров-нефтяников. Вот. Это научное общество проводит большую всероссийскую конференцию, которая называется АПЕКСПО. Кстати говоря, ближайшая состоится 6-9 апреля этого года. Вот. Это большая активность, студенты там могут презентовать, презентовать свои работы. Конечно же, многие известные в нашей стране вузы, это федеральные университеты, проводят свои аналогичные конференции, где ребята могут принять участие. Вот. Пул таких конференций у нас как-то отслеживается и вывешивается на наших информационных ресурсах института. Конечно, чтобы принять участие в конференциях, это все хорошо и здорово, но сначала надо сделать работу. То есть, вот, а работа как раз делается в наших лабораториях. В связи с тем, что сейчас у нас много э, очень крутых грантовых программ, как э, программа по созданию... Э, Научного центра мирового уровня. НСМУ мы активно участвуем в проекте 2030. Э, наша э, лаборатория имеет очень такие востребованные задачи, э, посвященные таким вот самым актуальным вызовам и общества и глобальным вызовам современности. Поэтому работа очень интересная, в которую ставится. и все ребята, которые хотят в них участвовать, имеют возможность им присоединиться, и вот, э, провести свое исследование под руководством наставника и эту работу потом продвигать, докладывать, ну, я бы так сказал, жить интересно. Ну, здесь вот более, может быть, на частном примере, я вот, наверное, тыгуму прошу рассказать, потому что я знаю, что вот она уже завтра куда-то улетает у нас докладываться. Я чуть-чуть ошарашена, смотрите, я расскажу и про свои какие-то поездки, да, и про то, где могут еще студенты тоже принять участие. Да, я, как уже вначале сказала, одной из самых замечательных в своей профессии я вижу то, что я могу ездить в разные точки не только России, но также и мира, да, и делиться своим опытом, своими знаниями с коллегами, с другими представителями из разных областей наук. Конечно же, самое классное это посещение различных конференций, то есть конференции найти для, так скажем, для поездки, да, для принятия участия. Очень легко у нас в интернет вводишь конференции по геологии, да, допустим, и он тебе выдает целый список возможных конференций. Да, все конференции в основном, а, они более узко направлены, то есть не будет такой конференции, которая была бы конференция по геологии, да. Это будет отдельно геофизика, изучение планет земной системы, пусть будет, да, космология, космохимия, петрография, литология, то есть найти можно на любой вкус, и, конечно же, это очень интересно, это так скажем, даже непередаваемо, да, когда ты едешь в другой ВУЗ, в другой город Ты знакомишься с новыми людьми Узнаешь людей, ты узнаешь что-то новое для себя, обмениваешься опытом И вот так потихонечку ты налаживаешь контакты и расширяешь свой кругозор Потому что когда ты работаешь вот в своем коллективе, вы как привыкаете к какому-то стилю работы и вы думаете, что это все нормально, все правильно Вы ничего не оптимизируете или не смотрите там чуть-чуть вот за угол да, Может, там что-то еще есть Когда же ты доклад делаешь на конференции Ты доложился, ты вроде такой уверенный, все нормально и тебе тут начинается куча вопросов И ты Да, действительно, я здесь не посмотрел, там не дочел То есть это не только Полезно, приятно В плане того, что ты новые места узнаешь Но это в плане профессионального роста тоже очень Полезно посещать такие мероприятия. Что же касается студентов, для них тоже существует огромное количество конференций. И когда я была студенткой, я тоже ездила, и вот там действительно еще вы находите друзей, да, потому что вы в одном направлении работаете, да? вам интересны одни вещи. И вот до сих пор мы с люди, со студентами, с которыми встречались на конференциях, мы до сих пор с ними общаемся. И также это очень легко, я так, насколько знаю, что мы даже можем, да, рассылки делать по тем конференциям, у нас есть какой-то пул стандартных конференций, о которых студенты знают, но студенты сейчас настолько активные, те, которые из них хотят, да, куда-то съездить, и посмотреть на других, себя показать, на других посмотреть, они сами находят спокойно конференции какие-то, и уже у научных руководителей спрашивают, то есть могу ли я вот на эту конференцию поехать, вот такой материал представить И, конечно же, в купе вместе совместно с научным руководителем они доводят свои работы до той кондиции, которую можно было бы показать там, на, общественным, на общественный взгляд, так скажем, на общественное обсуждение. Mm. Еще Хорошо. здесь очень важно, да. я хочу добавить, прошу прощения, знаете, то, что в университете делает, работает программа поддержки мобильности студентов в рамках России. Вот участие в конференциях и олимпиадах. Это тоже немаловажно, когда студенты обеспечены не только вот, возможностью выполнить работу и, при, и потенциально ее где-то доложить, где куда-то с ней съездить, рассказать, но и университет помогает, выделяя на это, э, на это дело ресурсы. Угу. Слушай, давайте от третьего лица перейдем к первому лицу, так сказать, прочувствуем, какое это быть студентом-геологом. Блад, сейчас пойдут вопросы к тебе. Третий курс уже. Задам тот вопрос, который я задаю обычно своим студентам. Позади уже два с половиной года. Что имеем, и что будем иметь? Сказать, по правде, имеем достаточно много. И в плане каких-то не сказать, что научных достижений, но какие-то общественные мероприятия мы как раз-таки очень много проводили, и у нас есть какие-то результаты по ним в плане организаторских каких-то и навыков, и самих мероприятий то есть в таком направлении развивался. Другое направление — это, ну, стандартно для всех, это учеба тоже, что немаловажно для студента. Мы знаем то, что если студент не будет учиться, он может вылететь. Это всем известное, так скажем, правило. Стандартное, но жизненное. Вот. По учебе тоже, в принципе, все хорошо. Могу по себе сказать то, что я участвую и в общественных деятельностях. Сейчас вот с этого года начинаю научную деятельность. То есть, и совмещая это с учебой, я все успеваю, могу так сказать. На моменте, когда мы говорили про отчисления, мне понравилось, как Андрей Анатольевич улыбнулся, типа, да, да, можно и очислиться, если плохо себе вести на парах и не ходить туда. Скажи, пожалуйста, как ты пришел к тому, что ты хочешь стать геологом, и что было как раз-таки два с половиной года назад в твоей жизни, что ты выбрал именно поступать сюда? Могу не ска... пожалел ли я об этом? Могу сказать точно, я так скажем, начал заниматься геологией уже 7 класса, то есть со школьной скамьи, и, так сказать, прошел все этапы, то есть от школьника до вот студента, возможно, в будущем, да, дорасту до преподавателя. Вот, ну, это загадывать не будем, все как да, Андрей Анатольевич, на будущее этим. Да. Сейчас полтора года еще осталось, потом магистратура, а потом коллега. Отлично. Ну, я начинал седьмого класса. Занимался я в основном олимпиадным движением, то есть участвовал на различных олимпиадах. Это, например, республиканская полевая олимпиада и республиканская полевая именно, ой, республиканская олимпиада связана именно с теоретическим блоком вопросов, который проводится где-то в январе-феврале. Вот, и шаг за шагом как раз таки вот, я пришел к тому, что мне это все не безразлично и я хочу с этим связать жизнь. Вот. Про студенческую жизнь давай немного поговорим, как она проходит вне научной и учебной деятельности. Что еще на Институте геологии интересного есть? Могу сказать точно, у нас проводится огромное количество таких массовых мероприятий, ну таких, как сказать, как их лучше-то назвать, Андрей Анатольевич, можете подсказать? культурно-массовое ну, культурно мероприятие. Да, то то у есть, у это, например, ну, Кейс Юге проводился для школьников. Вот. Как раз таки а что у нас еще проводилось? День открытых дверей, например, это тоже наше стандартное мероприятие. Помимо этого, мы тоже регулярно проводим какие-то другие. Ну, участвуем, по крайней мере, в организации мероприятий, Например, это межрегиональная олимпиада. Вот. Это может быть республиканская олимпиада. Ну и как бы, как сказать, не ограничивается, не ограничивается все так, учен, у, учебой. То есть э, мы ведем как бы такую развлекательную, что ли, деятельность со школьниками, чтобы заставить их, ну нет, прям уже заставить, а именно заинтересовать их в э, выборе будущей профессии, как геолога. Ну, да. пока не о научной, не о учебной деятельности, еще что, вот, культурно-массовый сектор. Сам ли ты принимал участие, 102 весна, один первокурсника? Вот сейчас как раз на следующей неделе у нас туда стартует. Будешь ли ты принимать участие в ней? Честно скажу, что я в таких мероприятиях не участвую. Я больше вот посвящен именно вот как бы такой, больше институтской среде. То есть, ну, меня, может, это как-то обходит стороной. Мне это не совсем интересно. А как же великий, могучий фан сектор Геофака? Каждый раз у них разрывается... Оставлю это им. Качественно. Еще было забыл сказать, что вот он непосредственно организует Ugeo квиз Такое вот научно-популярное мероприятие для школьников. А что в этом квизе? Какие вопросы есть? Вот, можно сходу какой-нибудь? Просто интересно узнать. Сфотка... Ну, различные вопросы из разных блоков. Например, это могут быть обычные вопросы по общей геологии. Скажем. Что Какая там? форма нашей планеты? Сколько лет планете вопрос, Земля? Не. Что такое нефть? Вот вопросы такого Расскажите. рода. Например, нефть. <laughs> а, вот. Экономисты пришли, что, что такое нефть. Нефть — это деньги, ребята. Ну, ответы разные. Ну, допустим, у нас есть среди блоков наших дисциплин, в мироводе, Всем по еще и петрография есть, да, описание? Вот. Тоже интересная дисциплина. То есть, вот, можно, можно спрашивать такие вот интересные вещи, и через вот такую форму тоже доносить вот знания. То есть в такой, вот, скажем, непринужденной форме. Мы проводим квизы не только офлайн, сейчас по большей степени это мы перешли в онлайн-формат. Такие вот вещи, они тоже достаточно массовые, интересные. Хотелось бы дополнить, вот, знаете, про кейсю гео чемпионат и денег этой дверей чуть-чуть совсем он уже прошел в этом году большой день к этой дверей вот чемпионат кессию гео это активность которую мы развиваем на протяжении семи лет вот Булат, его друзья на этапе школьного обучения принимали участие в этом чемпионате в этом году они его проводили помогали проводить организовывать уже полноценно. Мы предлагаем школьникам окунуться вот в такую активность, которая не похожа ни на что, ни на Олимпиады, ни на конференции стандартные. А в рамках чемпионата они получают, решение, получают извините, задачу, которая не имеет однозначного решения. Это какой-то вызов. Но, скажем, по, вот, по некоторым видам полезных ископаемых через 40-50 лет мы встретимся с дефицитом. Причем это не нефть и газ, это вот минеральные полезные ископаемые, да, редкоземельные какие-то элементы. Вот сейчас много вопросов, сколько у нас запасов лития, который нам очень-очень сильно нужен вот, всем. А, и мы такие задачи ставим, и ребята пытаются их решить. Конечно, мы же не только ставим задачи, мы, конечно, делаем такую определенную подводку в части вот набора материалов, которые можно было использовать до первоначального входа, погружения в эту проблему. А дальше они генерируют решение этой задачи, а решения общепризнанного еще нет. Вот эта очень интересная активность, они работают командно, они могут формировать уже и свои вот, мягкие навыки, soft skills, взаимодействие между собой, вот, и в том числе развиваясь а, и предметно, то есть получая новые знания. А это важно, это, это определенный мостик. Мы призываем к этой, форме, к этой форме работы и студентов, потому что, вот, немножко, наверное, а, заходя вперед, я совершенно точно скажу, что у современных работодателей есть запрос на именно кроссфункциональных и межпредметных специалистов. То есть специ студентов, которые выпустившись из вуза, могут работать в командах, уметь взаимодействовать друг с другом и обладать знаниями из нескольких предметных областей. Вот такой запрос ведущими работодателями в нефтегазовой сфере, но я думаю, что и в других сферах также, на самом деле, он сформирован. Поэтому эти навыки нужно формировать. И мы вот начинаем это делать с нашими потенциальными ветвариентами, еще вот со школьной скамьи, проводя такие вот активности для них. Интересно. Давайте поговорим о практике. Где ее студенты проходят, могут ли сами студенты выбрать место прохождения практики? Да, современные студенты могут сами выбрать место прохождения практики. Сейчас у нас не плановое распределение на практику, а конкурсное. Это значит то, что предприятия, нефтегазовой сферы, проводят отбор на производственную практику, э, исходя из достижений студента. Ну, правда, э, на самом деле достижение оценивается практически одно — это успеваемость. То есть так называемый средний балл студента. Средний балл — это простая штука, это все вот экзамены, которые с первого курса сданы. Если сложить, получить число и разделить на количество экзаменов, мы получим средний балл, и вот если эта цифра будет больше четырех, все замечательно. Вот это практически гарантированное распределение на практику, да еще и в области вот диалоги антигазового дела, это практика с рабочим местом. То есть если компания возьмет на месяц, на два месяца, сколько там предусмотрен учебный план для прохождения практики, еще вы получите за это время заработную плату. То есть это практика с рабочим местом. Вот. Если средний балл ниже 4, тогда, конечно, уже шансы найти вот место в такой большой, мощной, хорошей компании, они немного меньше, они немного меньше поэтому нужно учиться хорошо. Ну, Наши студенты все замечательные ребята, на самом-то деле. И практику они проходят в больших и крупных компаниях. Почему? Потому что, кроме того, что они могут выбрать, еще вторая сторона, мы содействуем, работаем с компаниями, достаточно интенсивно работаем в распределении наших студентов на практику, чтобы они могли конкурс пройти и знали о том, кто предлагает какие места для практики. Если брать нефтяное направление, то это компании «Роснефть», «Татнефть», «Сургутнефтегаз», «Лукойл» и «Газпромнефть». Это и основные компании. Я, конечно, все, вот сейчас не перечислю, там, там их много на самом деле, вот компании, но, наверное, самые большие вот эти компании. И основная масса студентов вот распределяет на практику туда. Если брать геофизиков, то это большие нефтесервисные компании. Вот у, у нас в Татарстане одна из крупнейших нефтесервисных компаний базируется, это компания TNG Group. Также ребята распределяются на практику в Кагалымне нефтегеофизику, То есть вот такие большие сервисные российские компании. Что касается студентов геологии, вот те, которые там в экспедиции, в поля ездят, есть большой холдинг Ростгеология, и у него много вот таких дочерк компаний, которые распределяются вот, наши студенты на практику. И у нас есть еще такая, такой профиль, очень интересный, он совсем городской, это гидродиология, инженерная идеология. Вот. Здесь, конечно, таких крупных компаний нет, но они также могут работать в, компании, которые, в компаниях, в которых и практика, проходит стажироваться, именно в тех компаниях, которые занимаются изыскательной деятельностью перед строительством, скажем, ведут поиск очень важного минерально полезного скопа, вода, водных ресурсов. Вот. Там тоже есть известные компании, которые это Гидек-компания. Вот, если в интернете вы ее наберете, в Google, Яндекс, это всегда вам в помощь. То есть ищите информацию, все, о чем мы говорим, мы готовы. Пожалуйста, я всегда говорю. Вот мы сказали слово, пожалуйста, забейте в Google, Яндекс, все проверьте. Пожалуйста. Мы вот абсолютно открыты в этом отношении. И есть гидрогеологи могут, если крупный холдинг, есть алросы. Здесь тоже потребность вот, в специалистах по гидрогеологии. Ну, также, конечно, вода это ведь такая вещь, которая используется, понятно, что это основа жизни, но кроме этого используется и в нефтедобыче, то есть при разработке месторождения углеводородов. Поэтому гидрогеологи на самом деле нужны и нефтяным компаниям. Вот. И вы знаете, сейчас структура рынка труда такая, что фактически нефтяная сфера собирает выпускников всех профилей, посвященных геологии. Вот По моим наблюдениям, наверное, до 80% выпускников именно работают в нефтяной компании. Так или иначе, это нефтяная компания, либо нефтесервис. Вот. На текущий момент. Так вот, еще почему большие компании? Не потому, что они большие, много перут, а потому, что мы э, с ними хотим работать и взаимодействуем в части распределения наших студентов. Почему? Потому что, если это большая компания, допустим, Татнефть, э, Роснефть, э, Лукойл, Сургутнефтегаз, Газпромнефть, этой компании которые э, стабильны, у которых есть программа социальной поддержки, и они относятся ответственно к своим сотрудникам, ну и, соответственно, а студентам, который проходит стажировку, разумеется. Вот. Э, студенты там защищены и в правовом поле, и когда они заканчивают вуз и распределяются на работу в этих компаниях, тогда они тоже получают, э, так, получают участие в программе развития молодого специалиста. Вот. Их никто а, в этих компаниях не оставляют, чтобы их жизнь шла самотеком. То есть они а, уже вот, включаются в коллектив и их немножечко так дергают, давай-ка позанимаемся, давай, вот здесь еще вот, курсы для тебя специальные, вот мы тебя научим. Дальше на конференции уже все эти компании имеют свои региональные, кустовые и федеральные, большая российские конференции молодых специалистов. А, там создана такая почва благоприятная для развития молодых специалистов и хорошего старта карьеры. Поэтому мы видим для своих студентов вот именно такой карьерный трек связанный вот с такими компаниями лидерами рынка. Ну, то есть сами компании заинтересованы в том, чтобы у них были новые молодые кадры. Разумеется, и у компании такая заинтересованность есть в части развития кадрового потенциала, и у нас есть такие вот кейсы готовые уже реализованные, когда мы с компаниями создаем совместные лаборатории или какую-то другой совместную форму взаимодействия где студенты задействованы компанией во время обучения в вузе например могу привести такой вот пример у нас есть совместная лаборатория с компанией газпромнефть где уже э, работают студенты, и их будущее во многом связано вот с этой компанией. Э, студенту хорошо то, что он э, во время учебы уже получает навыки, которые понадобятся совершенно точно на производстве, в производственной деятельности, а компании э, хорошо в том, что она получает специалистов, который бесшовно практически входит в рабочий процесс и уже понимает как все устроено и что надо делать. Интересно. По практике продолжим. Булат, вот где ты именно проходил практику? Ну, я проходил, сперва нужно сказать, практика у нас она делится. Это у нас практика, первая учебная практика, которая проводится после первого курса. Она в основном проходит на территории Татарстана. это правобережье Волги, село Печищ. То есть вот эти вот районы. И также около города Тетюш тоже. Это первая практика. Вторая практика, она вот такая более комплексная. Она состоит из нескольких блоков, могу сказать, по профилю геологии. То есть, сперва, в общем, идет у нас геофизическая практика. То есть, мы обучаемся вот этим основам. Далее, такая же, как и на первом курсе, геологическая практика, которая проходит в печище. И в дальнейшем это уже практика непосредственно связана с будущей, можно сказать, профессией. То есть, это непосредственно по... Тому предмету, который ты проходил в течение вот второго курса. Я вот проходил в Челябинской области, это город Миас. Ну, практика у нас была. На территории Ильмецкого заповедника. Это минералогическая практика, проходила на две недели. И практика, которая проходит на Дляндском полигоне. То есть тоже рядом территория. Вот. Тоже две недели. Интересно. Время нашего эфира уже подходит к концу. Мы уже так поняли, то, что все-таки в Институте геологии наука и учеба они связаны между собой прямо на 100%. Вот. Ни шага влево, ни шаг вправо не сделать. Но все-таки те, кто не связывает себя с какой-либо научной деятельностью. Есть же у нас ребята такие, которые просто ходят на пары, но не пользуются теми возможностями, которые дает, дает им институт не выступают на различных конференциях, где они себя могут проявить, где они трудоустраиваются в итоге? Есть такая информация? Конечно же, они трудоустраиваются вот всех тех компаниях, которых я перечислял. Ведь трек может быть карьерный разный. Очень много ребят на текущем этапе остается у нас в институте, работать в лабораториях, и именно вот у них такой вот научный карьерный трек развивается. Если, скажем, молодые люди, наши студенты видят себя на производстве, это, конечно, тоже здорово. Вот, потому что нефтяной промышленности сейчас очень кадры нужны. Вот, они трудоустраиваются. Вот, в нефтяные компании, в нефтяные компании. Ну, давайте я еще раз перечислю, чтобы говорить предметно. Вот, Татнефть, Роснефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, Газпром, Нефть. Вот, ТНГ группа Башнефтегеофизика, вот, наверное, вот основные компании Нефтесервис, Нефтянка, Алроса, это Росгеология, вот, скажем, профиль которой геология. Эти ребята тоже трудоустраиваются, потому что трек может быть разный. Кто-то э, начинает вот именно как э, больше связан с наукой и технологиями, а кто-то может начать именно э, профессию с рабочей специальности вот, в Нефтянке, в нефтяной сфере. Это геология, это оператор по добыче нефти и газа, и развиваться именно вот э, в по, по такому вот и производственному карьерному треку. То есть они также трудоустраиваются. То есть это, видите, это опять же отсылка к тому, что сама по себе идеология ⁇ это вот очень-очень большая область профессиональная, о которой мало знают она очень узко смотрится именно вот как э, полевая идеология экспедиции отбор образцов минералов вот, а там дальше картирование есть даже об этом уже мало кто знает а о нефтяной геологии о геофизике, э, о гидрогеологии инженерной геологии то это мало кто знает поэтому мы стараемся об этом больше и больше рассказывать вот в рамках эфира конечно здесь получается больше э, рассказать о том что это есть и немножечко это подсветить только А если вам это Интересно, пожалуйста, узнайте об этом. Приходите на наш информационный ресурс на сайт института, в нашу группу ВКонтакте, вот, в ЮДЕО. У нас есть телеграм-канал, но это уже вот он более такой персонифицированный. У нас есть активности для школьников, это Олимпиады КФУ по идеологии, это вот чемпионат, о котором мы говорили, есть ЮДЕО, это квизы. Вот, э, викторина различные. Мы скоро будем проводить у нас профессиональный праздник, 1 воскресенье апреля, это День геолога. И мы школьников также приглашаем на этот праздник. Тоже будет, ну, это вот такая не учебная активность, но это вот связано с профессиональным праздником. Это такая интересная, немножко игровая активность у нас будет. Вот, поэтому очень широкая профессиональная область. И э, я думаю, что вам будет интересно узнать о ней больше. Приходите вот на наши э, информационные ресурсы. Ну, надеемся, то, что нынешние абитуриенты прослушали наш эфир и их это зацепит. А так, ну, можно сказать, что даже если студент-геолог, который под конец понял, то, что геология все-таки ему не близка к душе, но вот рассказывать о геологии тоже можно, то можно все равно в «Газпроме» оказаться, только не, не просто в «Газпроме», не в «Газпромнефти», а в Газпром-медиа, например. Можно, и этот трек тоже возможен, потому что действительно универсальность и межпредметность. И э, позвольте мне не забыть сделать еще одно важное объявление для абитуриентов этого года. Дело в том, что у нас в Институте геологии и интегазовых технологий Изменён, ну, я сказал, добавлен набор ЕГЭ, который требуется для поступления. Поступать к нам нужно только по ЕГЭ, никаких дополнительных у нас испытаний для школьников не предусмотрено. Так вот, у нас два обязательных ЕГЭ это математика, профиль и э, русский язык. А вот третье ЕГЭ вы можете на выбор выбрать: из э, таких как физика, химия, география и информатика. Можно в качестве третьего ЕГЭ, в зависимости от направления, там вот где-то есть химия, где-то география, но вот этот вот такой вот пул предметов выбрать в качестве третьего экзамена который можно подать на конкурс это вот изменение которое еще не было в прошлом году вот я считаю это максимально важно об этом надо говорить чтобы ну, сколько мы знаем уже прошел момент когда выбор предметов был то есть это вот уже на будущее это 10 класс 9 класс а отчасти на будущее ну и о том чтобы наши дорогие ребята знали что к нам не только с физикой если географию сдали, тоже к нам можно. Химию, тоже к нам, информатику, тоже к нам. То есть мы вот с этими ЕГЭ открыты для поступления. Замечательно. Что ж, время нашего эфира подошло к концу. Большое спасибо, что нашли время. Допущу себе такую тавтологию, что к нам пришли. Пару слов абитуриентам, которые еще не успели сказать под конец нашего эфира. Пожалуйста. Дорогие друзья, вам предстоит сдавать ЕГЭ и выбирать профессию. Про, выбор профессии и вот, э, будущей жизни, он очень, очень важен. И вот мне э, совершенно понятно, что вы немножечко находитесь в растерянности. Профессию нужно выбирать такую, которая позволит вам в будущем ходить на работу, ну, если уж не как на праздник, то с хорошим настроением, а не как на каторгу. Поэтому вот мы... Мероприятие для школьников проводим с той целью, чтобы вы прикоснулись к профессии геолога, нефтяника, геофизика, прочувствовали на себе. Вот мы так день к этой дверей проводим. Мы проводим, на самом деле, у нас вот этой вот части официально очень мало, а вот части, которые знакомств с профессией, ее больше. Мы проводим тест-драйв. Мы для ребят целое делаем э, отдельный учебный день, где они, чувствуют, где они практически являются на один день студентами института геологии. Вот мы такой день уже большой провели, 26 февраля этого года. Вот, Если будет какая-то вот обратная связь от ребят, мы будем очень признательны. Я думаю, что вот мы старались, чтобы всем было интересно на этом дне. Поэтому узнайте больше о вашей профессии, о будущей потенциальной, и вы знаете с нами вот с геологией вот с широким таким пространством, это очень интересно то есть профессия геолога нефтяника это очень интересная и очень интересная профессия и которая позволит вам получить в будущем хорошую ну, и в части интереса интеллектуального интереса и в части материального стимулирования работы. есть что добавить Наверное, продолжая слова Андрея Анатольевича. Я все, все жду ключевые слова Даниса Карловича. надеюсь, что они прозвучат. Ладно, это Андрея Анатольевича все, что озвучит. Ну, вы поняли меня уже. Я, конечно же, понял, но я это оставил. Сказать, что если вы... Если вы работаете на любимой работе, то вы не проработаете ни один день в своей жизни. То есть это будет не работа, это будет занятие вашей жизни, это будет хобби, это будет то, что приносит вам удовольствие. В геологии можно найти широкий спектр того, что вам придется по душе Я сама случайно поступила сюда <свят> Такой маленький секретик раскрою да. И ни разу, ни одного дня я не пожалела об этом То есть, если вам кажется, что вас Гео-слово и словом физика как-то притягивает Или гео плюс химия вам очень нравится Приходите к нам, вы не пожалеете Вот Могу сказать одно во-первых, выбирайте геологию. Это прям самое главное, потому что вы можете найти себя прям везде. Будь то там, специалист даже в информатике сейчас. Это тоже очень актуально. Например, может какие-то прикладные науки, как химик химик, физик там. Вот. В общем, у нас широкие возможности и двери для всех открыты. Замечательно. Ну и и резюмируя все это, наш девиз, э, мы в первую очередь готовим успешных и счастливых людей, а во вторую, и тоже важно, конечно, это крутых специалистов в области нефтегазовой промышленности. Потому что, когда если обобщить, вы на работу с удовольствием ходите, вы профессию любите, э, Зарплата у вас хорошая, в семье у вас все благополучно, вы, соответственно, счастливый человек. Поэтому вот мы видим свою задачу, как вот нас формулировал Данис Карлович, директор института геологии и нефтегазовых технологий, в той части, что надо готовить успешных и счастливых людей, остальное приложится. Так что, ребята, вот, приходите, всех ждем. Ну на этих словах мы завершаем наш эфир. Еще раз большое спасибо то, что Хорошо. нашли время к нам прийти. Еще обязательно с вами увидимся. Спасибо большое. Это был КФУ Лайв для Института геологии и нефтегазовых технологий. На следующей неделе продолжим, обязательно подключайтесь. Счастливо.